Всем ассалам алейкум и добро пожаловать на мой канал. У меня сегодня детское печенье без муки и такой вкусный. Начинаем. Первым делом сливочное масло натереть на большой терке. Затем добавить 50 граммов сахара. Здесь у меня 100 граммовый стаканчик, но я добавила половинку, 50 граммов, так как этого уже было достаточно. Смотрите на глаз. Добавить одно яйцо. Это все перемешать и привести в однородную массу, ну почти в однородную, как на видео. Затем добавляем понемногу райс, э, я взяла. А вы можете, если нет, у вас, вы можете взять обычный рис и измельчить в блендере или в кофемолке. Или же купите в магазине. Итак, перемешивать сначала лопаткой, пока это все схватится. Затем замешивать тесто руками, понемногу добавляя рисовую муку замешивать тесто руками и смотрите на ощупь если у вас тесто влажное то добавьте еще если нет то можете не добавлять я еще добавила и всего мне получилось 300 граммов но ну, ушло всего 300 граммов муки рисовой и вот она уже твердое, и тесто готово. Никакое в холодильник отправлять не надо, ничего не надо. Все, формируем печеньки. Делим вот на такие части и формируем печеньки. Собирать все печеньки на сухой лист, не смазывать маслом лист. Затем отправить в духовку при 180 градусов на 40 минут. Итак, печеньки готовы. Сначала оставьте на 10-15 минут. Как я, переворачивайте и оставьте, чтобы они схватились, потому что в горячем виде они развалятся. И вот печеньки вот такие хрустящие получатся, вкусные, внутри такая нежная корочка, а сверху вообще хрустящая корочка. Печенье тает во рту, и вашему ребенку обязательно понравится. И я хочу вам сказать, алхамду она стала 100 плюс подписчиков, всем-всем благодарна, всем подписчикам благодарна, и, конечно же, рада новым подписчикам, оставайтесь со мной, друзья, и всем благодарю за просмотры, всех благодарю за комментарии, за такие отзывы, очень замечательные, всех благодарю, оставайтесь со мной, пока-пока.